Снимались любимые любимыми нами фильмы «Приятного рука» и человека Фибия». Особая гордость Азербайджана – два выдающиеся люди, благодаря которым страна известна всему миру. Этот край прославили музыкант и дирижер Стеслав Ростропович, шахматист, чемпион мира Гарри Хаспаров, певец Муслим Магомаев. Рядом, как кофе сотрудник. Зачем туда мне надо? Он сказка и мой сон. Там синий-синий казки неспешно катит волны. И знаков туда счастья сердца мечеть пол волны. Спасибо большое Азербайджану. Спасибо 4 -й. Итак, а мы.